Друзья, всем привет! Проходят у нас работы по ванной комнате, это у нас вторичное жилье, делался полный демонтаж, Вот выбрали несколько видов плитки, все это скомпоновали, установили уже ванну, заканчиваем облицовочные работы. И вот такая вот плиточка Гексагон от Керама Мараци. Очень, кстати, сложная гемарунная в укладке. Но совсем скоро я сниму видео, где расскажу вам, как просто укладывать эту плитку и что является залогом успеха хорошего ремонта с данной плиткой. Итак, друзья, как и обещал, рассказать про плитку Гексагон что в ней примечательно самое главное под эту плитку это естественно уштукатурить стены чтобы они были у вас идеально ровными так как данную плитку укладывается на мелкую гребенку соответственно перепадов она будет вам не прощать второй очень важный момент это геометрия самой плитки да, она не идеальная то есть у плитки есть небольшая фаска что такое фаска? фаска это когда идет небольшой срез у торца ну, в глубину, скажем так. Вот так эта фасочка выглядит вот во всей длине. То есть видите, вот есть такой вот заворотик и и она туда как бы у нас подрезается, уходит. Из-за этой фаски получается, естественно, у вас не одинаковые швы. Вот. И так, чтобы этого избежать, чтобы по финишу получить красивый результат, здесь вам не поможет система врамения плитки. Здесь можете полагаться только на свой опыт, на это я про мастеров на опыт вообще мастера, кто нанимает на работу именно по такой плитке, так как в момент укладки нужно будет ловить доли, доли вот этих вот миллиметров. Вот видите, здесь у нас крестик свободно ходит, вот, то есть он здесь вставлен тоже не так просто, а свободно он ходит так как у плитки геометрия не идеально. и естественно, вот видите, вот как здесь чуть-чуть шов меньше, здесь чуть-чуть больше. Мы можем, конечно, подрегулировать, подвернуть эту плиточку там немножко вправо, тем самым сделать одинаковый шов, но тогда появится проблема уже с этой стороны. То есть, что нужно делать при укладке? Нам нужно визуально минимизировать перепады этих швов. Как это делается? Я обычно наношу несколько плиток, ну, клеем, промазываем, промазываем стену, начинаем укладку. Укладываю сразу какую-то часть без крестиков без крестиков, без э, клинышков, без СВП, и дальше уже начиная равнять. И в момент э, того, когда вы равняете, вот видите, вот здесь вот есть э, центральная часть, вы должны стараться так, чтобы у вас вот эта центральная часть попадала в шов, то есть вы визуально выравниваете э, эту плитку. И э, если вы везде так будете делать, у вас везде, э, грубо говоря, будет попадать э, центральная часть в шов, и тогда у вас будет э, все ровно, то есть будут совпадать швы. Да, они где-то будут немножко, чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, но это доли миллиметров, и когда это все зафугуется на общую картинку это никак не повлияет. Вот, то есть все будет красиво, все будет однородно, все будет одинаково. Вот так это выглядит в объеме, э, Самая геморрой, это конечно же подрезка вот эта вот мелкая, вот, но э, такой вот размер. И вот для чего здесь все-таки вставлен вот этот вот клинышек вот СВП, а для того он выполняет функцию такую, что когда вы выложите дальше ряд вы будете как-то формировать свои швы то есть двигать как-то плитку и для того чтобы этот угол не ушел у вас вниз вот как раз таки оно чуть-чуть где подвинется этот клинышек сохранит геометрию ваших швов скажем так и не даст плитке просесть вот, тем самым он потом чуть-чуть подожмется вот. А вообще, когда укладываем на мелкую губенку, на мелкий слой, то плитка схватывается очень быстро и свою позицию, ну, скажем так же, сохраняет. Смотрится, конечно же, очень необычно, очень красиво в готовом варианте, осталось нам совсем чуть-чуть, вот, так что э, берите на вооружение данные советы, то есть, говорю, самое главное при укладке, это чтобы э, вот этот вот перепад попадал в центр. То есть вот этот перекрестие, тогда у вас, если везде вы будете стремиться визуально это выровнять, то у вас будет все хорошо. Но шов, как я и говорил, где-то он чуточку будет больше чуточку меньше, но это уже зависит не от мастера, а от геометрии плитки. В целом же, когда все зафугуется, будет круто.